И снова всем привет, и продолжаем играть в Metro Exodos. Поехали. На интересном месте остановились. Когда год ждать. за годом в эфире лишь вой, помех, белый шум и пустота, как поверить, что мы не одни на земле? Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Они уверены, что эфир пуст. Что кроме нас, укрывшихся в московском метро, в последней войне не выжил никто. Мы одни на этой планете, и в метро это знает каждый. Но однажды я своими ушами слышал позывные. Да, потом помехи перекрыли их навсегда, но позывные были. Поехали. А это задержать что и передать органам! Сам понимает! Это дезертирство. Предательство. Охренел, паскуда. Меня предатели? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что выводишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебя на солнышке купить хочешь, сучара старая. Ланы, предатели нас, мы вам столько лет служили верой, правдой, громцели! Врагу продался! Они нас досла! А ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду! Всегда! Сейчас сдохну, если надо! За родину за людей понял! Но не ради тебя, Книда! Поздравляю, теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся. Мы стоим в сотне километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать Дальше. А лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Интересно, что будет дальше. Что Мы сейчас на развилке Все недоумевают, куда дальше Вперед или назад Налево или направо mm -hmm. Да, примерно этого я от тебя и ожидал но... Давайте звук чуть-чуть прибавим Не слышно ничего Но суть передана верно что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть, как это не окончено? Не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план щит, Сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артем Я с рацией ходил со своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь – сдохнешь».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 Понимаешь теперь, почему в глазах командования не предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охраны, уничтожили патрульный бронепоезд и убрали из Москвы. А, тут и трибунал не нужен. Дороги домой нам нет. А вот так надо двигаться вперед. Что еще за командованием? Командование обороны Москвы слышало про невидимых наблюдателей? Слышала, но это же просто сказки. Не сказки. Это они и есть. Уверен, что они Москву защищают, ну, они свои зайницы. И... Ну-ка, ну-ка, это что? <соцентрированный> всем, кто слышит это сообщение, всем, кто... Всем слушать. Объявляется общий. <соцентрированный> Квадрат 18 8 10 повторяйте, где-то у Так, вот здесь, значит. Ага, говорим о Ясно, маршрут вырисовывается примерно такой. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект Корчак — это целый подземный город, огромные запасы, техника, лучшие специалисты. Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете, это начинается новая жизнь для всех выживших. <свят> <свят> <свят> <свят> а с женщиной там, кстати, как ситуация? Орлы. <свят> ну раз такой случай, <свят> Дамир, доставай. Что, доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечного во фляге булькает? <свят> что думал, не знаю? А, а, это! Это я мигом, это я не поверил сначала. Надо до Урала путь не близкий Давайте что ли обустраиваться как-то Название этой развалине дадим А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки Да иди ты и еще лучше Да ну А как насчет Авроры? Богиня Утренней Зари и крейсер. Эм... Ну, сами знаете чего другое дело <связь> неплохо мне нравится красивое имя вообще норм но крейсер чего? а потом расскажу значит решено <связь> тогда забро забр Давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Нормально полный период. Есть. Я... Ничего себе маршрут. Сколько же нам туда ехать?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 Движевой контакт! Четверо, дрезина! Всем в руку! Общий сбор! ты как, цел? Я в горло попасть! Один Насколько все плохо? Двигаться можем? Нет, приехали! А, проклятье! Мой блокпост чей-то в тумане не заметили!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 Так, нужны данные. Артем, я тебе на карте пометил. Дуй туда. узнаешь, что у них на мосту. Если получится языка взять еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Может, и я с Артемом? Как усилею? Нет. Пока в ситуации не разберемся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали. Справятся. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. можешь день! Можешь больше. Понял. Действуй. Орден, слушай мой приказ. Аврору подготовить к обороне. Стёпа, Дамир, вставим периметр. Так Есть. точно. тебя. Пошли, Артём. Принято. Идиот, прикрой его с Авроры. Есть. Сэм, и новая команда Подходная проходная мастерская. Есть. В поле вещь незаменимая. Инструкции внутри да материалы. уж извини нет, нет, нет, сам собирай пойдем артем мы там осторожнее только ладно странный блокпост этот из говна и палок не очень-то они были на солдат похоже а? на регулярную армию деды какие-то осторожно там Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? Слышишь, Колоков? Вот мы на нем страху навели. Хотя, может, конечно, это рабы их. Или еще что. Спускаемся. Да, <свист> Здорово. Слышал? Проверишь, что там? Пока ты был внутри, я тут осмотрелась. Смотри, опора Лэп. Для снайпера места лучше не найти. Идем туда. можно быстро сохраняться то ждать еще Писить, как это не хотим. Попробуй что-нибудь забрать? Надо разобраться с этим. Стрелы, что с ним можно сделать? Вот, вот, так. опа, установить. Установили. Калаш пока ничего не делал у нас, да? Ну нормальная тема. Артем, ну, я полезла наверх, а ты весло в руки и греби в церковь. Как устроюсь вызову? Есть ворона сейчас. Сто Ох, похоже, тебя заметили. Артем, смотри, на колокольни женщина какая-то, тряпкой машет. Проверь. В церкви вижу народ. Но охраны нет, похоже, мирная. Пожалуй, лучше подойти, не скрывая. Давай только первыми стрелять не будем, ладно? Святой отец Силанти как раз начал проповедь. Заходи в храм, приобщись к свету истины. Только оружие. Церковь царевая. и прочими соблазнами дьявольскими и даруют спасение. сделать что-нибудь. в церкви держит. Да, мостовики говорить серии рети не станут. А я все все расскажу. Слушай, смотрел? Лодка из тумана вынырнула. Ох, техноборцы! Подручные силанти выявились. Он их как из девчих, окрутил. Только эти с ружьями. Уходите. Тут спуск есть. Триста не лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очень. Артем, она дело говорит. Уходи к лодке. Женщин больше поможем, не переживай. Аккурат, пропадик было, А потом что? Да вот вроде тут было, а потом раньше! Ты уехал! Тот не у его послал! что здесь! Говори прямо! Не видел Ну что, братья? Артём, внутри прикрыть не смогу! Меняю позицию! Буду встречать женщину с ребенком. Супинон справится, я знаю! Вы еретика не видели? Значит, видели? на Ну, окно. Одето, да да Выходи, чистый брызг Отец Силантий проповедь дочитал, так светом сатанинским полыхнуло, и исчез еретик этот, как и не было его. Это Бурагам! Чур меня, чур! Не нашелся еще неверный этот? Найдём, отец, найдём. Надо найти, дети мои! Ищите лучше! А? Что там Тут же шевелилось ну вот, опять пусто. Хоть бы крыса какая, то веселее. Выходи, сатани! Покайся в грехах, и тебе это зачтется на последнем суде. Туда не пойдет. You're the dumb one, huh? Что ж, это такое делается. Ой, плохо мне. Ой. Жить, Sıra sıpırtık. Артём, сюда! Это, блядь, чё было? Кит? Ух, и здоровый, сволочь! Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой и смотрел. Молодец какой. С оккупантами, я так понял, ты по-тихому убравился. Молитвами и крестным знаменем? Аня уже рассказала про сектантов. А может поменяемся с тобой, а? А то я так и вернусь в Москву, не сделав ни одного выстрела. Я девчонку там у барыги одного отбить пытался. Почему если веселуха какая-нибудь, так всегда другим? Вот мельник на тебя гонит, а все самые горячие дела тебе. Хрен знает, любит так или сосвету жить хоть. Ну все, ребят, на этом сегодня закончим. Увидимся завтра. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся, зовите друзей. Все, спасибо, пока.